Я занимаюсь ландшафтным дизайном уже более 20 лет. Самое сокровенное для меня в этом деле – искать идеи. И чтобы увидеть эту картинку вживую, наша команда начинает творить. Разработка ландшафта – это прохождение множества этапов. От воплощения идей на бумаге до постройки и озеленения. Весь этот путь мы проходим с вами ради одного момента, чтобы в день сдачи объекта проснулось чувство красоты природы. Мы проектируем и создаем ландшафт таким образом, чтобы природа и функциональность синергировали в нем. Мы работаем по всему миру и уже создали десятки участков нашим клиентам в разных уголках Земли. Эти места по-настоящему волшебны. Они приносят счастье и спокойствие даже в самые трудные моменты. Вместе с нами вы можете создать еще один уголок для себя и своей семьи. Либо для всех гостей, желающих попасть к вам на территорию гармонии?